Я уже говорил вам в первый вечер Хануки, что этот праздник хоть немножечко касается и вас. Давайте я расскажу, а вы уж решайте для себя сами. Спустя почти два века после событий в храме Иерусалимском родился в этот мир тот, кто зажигает сердца. В нем была жизнь, и жизнь была... Свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И это свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Среди последних слов о небесном Иерусалиме. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец.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 радостной Хануки. Хак Ханука Самеях.